Всем привет на моем канале! Сегодня с помощью белков и сахара я буду готовить бандочек. Кому интересно, оставайтесь со мной. Мне понадобятся белки 5 средних яиц. Отделяю белки от желтков, так, чтобы ни капельки желтка не попало в белок. Теперь необходимо взвесить белки. Вес миски я знаю – 106 грамм, и отнимаю вес миски. Получается 217 грамм белка. Мне необходимо взять два раза больше сахара. Перемешиваю и буду ставить на водяную баню для того, чтобы полностью растворился сахар. Полный рецепт приготовления меренги швейцарской сейчас у вас появится ссылочка на экране. Ставлю на воду. И жду, пока у меня растворится сахар. Посуду выбирайте любую. Отталкивайтесь от той, которая у вас есть. Можете взять э, стеклянную, либо держу миксера металлическую, ставить на паровую баню и растворять таким образом. Мне понадобится 4 насадки вот такая трубочка сантиметр, и поменьше немножко. Насадка листик любая. У меня есть с глубокими прорезями. и такая вот поменьше. Они идут без номеров. Это набор 24 штуки. И два цвета. Три цвета мне понадобится белый потом зеленый для бамбука, черный, сухой и гелевый. Я буду использовать два для насыщенного цвета. И, в принципе, можно вообще без насадок просто отрезать уголки кондитерских мешков, вырезать в форме листика также мешок. И тоже все получится. Сахар растворился, я начинаю взбивать сначала ручным миксером на водяной бане, затем буду добивать планетарным. Оба рецепта, ручным и планетарным миксером, у меня есть на канале. Ссылочку я вам оставлю под видео в описании. Когда меренга вот взбилась в такую плотную массу, но ну, недостаточно, я перекладываю в дежу планетарного миксера. У меня планетарный миксер Китфорд 1324. Сейчас ссылочка на обзор появится у вас на экране. меренга взбивалась еще 10 минут вот такая она густая очень плотная небольшую часть я окрашу в черный я добавлю гелевого и сразу сухого можете окрашивать натуральными порошками я знаю, что они продаются. Как-то угольный черный в России точно есть. Добавляю еще. Цвет получился какой-то вот прям со вспышкой, какой-то прям зеленый. Нет, на самом деле он темно-серый. И немного окрашу в зеленый. Итак, для начала я подготовила. Здесь вот отсвечивает, получается зеленый. На самом деле цвет Другой, то есть темно-серый такой уголок, примерно 0,5 см. Дальше у меня здесь белая меренга с насадкой трубочка, 1 см. И зеленая тоже, только срезанный уголок где-то на 0,5 см. Беру противень, укладываю вверх дном, наверх силиконовый коврик. Можно заменить пергаментом. И отсаживаю белую меренгу вот такой круглый круглой формы. Беру черный, глазки и уши, и носик, это пятнышки под глаза, ушки. Взяла насадку поменьше трубочку, можно просто обрезать уголок мешка, глазки и вставляю палочки туловище. Нарисую здесь такой бамбук. Этот, эту же зеленую меренгу я переставила в другой мешок с насадкой. Листик. Так. И теперь нарисую лапки. и теперь оставляю палочку до головы иначе голова потом отвалится вот что получилось покажу сверху еще раз голова туловище палочку так сразу ставлю палочку так. голова. и она как бы обнимает одной лапкой второй хвостик ушки то есть она так спиной сидит Вся меренга пошла у меня в дело. Даже сделала вот такие бамбуковые палочки. Отправляю сушиться. У меня газовая духовка. Регулятор ставлю на минимум. Противень ставлю на самый верх. И открываю дверцу на 10 сантиметров. Но все зависит от вашей духовки. Если у вас регулируется температура, выставляется, значит 60-80 градусов примерно. Плюс конвекция. Если нет конвекции, тогда просто каждые 15 или там полчаса допустим, открывать дверцу. Сушиться безы у меня будет примерно 2-3 часа. Прошло достаточно времени, без и высохло, Я периодически проверяла. Вот это было недосушено примерно 2 часа. Поэтому я оставляла, прикрывала дверцу, досушивала до нужного состояния. И сейчас покажу. Они еще тепленькие. Вот это идеально отстает от силиконового корика. От пергамента вообще хорошо отстает. Можно ротик добавить. Вот эти маленькие. Дети очень любят все, что связано с с едой на палочке тем более если это какие-то герои то это всегда в удовольствие так что еще покажу вот такой большой памбук с пандочкой вот это самое большое ну как бы долго должно сушиться поэтому не спешите и проверяйте периодически вот. Сироп нигде не выделился, безе не потрескалось. Если безе трескается, вот у меня в этом случае выделился один, пошел разлом небольшой. От чего это зависит, все нормально один треснул, не знаю. Если трескается прям все безе, значит высокая температура делайте ниже. Хранится готовое безе примерно 14 суток можно упаковывать в коробочке на подарок отдельно делать фасовку по пакетикам продается вся упаковка пакетики и на сайте алиэкспресс и в кондитерских магазинах еще такой бамбук. покажу в разломе вот такой бамбук Это ну сухой если вы хотите чтобы внутри была тянучка просто необходимо не додержать допустим Раньше выключите и покажу вот эту. Так. Вот. Если после сушки без липнет, то есть оно у вас остыло и липнет к пальцам, значит внутри осталась влага. Отправляйте в духовку и досушивайте. Возможно, температура нужна повыше. Вот такие милые пандочки получились у меня. Так что, кому это видео понравилось, было полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, чтобы быть в курсе событий.